плодотворной работы от имени директора института Елены Мирзон. Конечно же, работа школ посвящена очень важным вопросам. Казанский федеральный университет уделяет большое внимание вопросам безопасности в различных ее проявлениях. Да, и а, очень отвратно, что эти вопросы обсуждаются вместе с студентами. Да, и именно вы, как представители активов нашего университета, будете формировать все вот мероприятия, которые нам позволят действительно а, жить, а,